Вот, Алексей, покажи, в чем разница в движениях, да, так, чтобы руки не уставали, а за счет работы корпуса у нас и мощнее получается одновременно, да, и мы не устаем. То есть одно и то же движение, но два разных воздействия. Одно будет утомлять вас и, <звык> и ваши мышцы. И столько руками делать, да? <звык> да вот <ведь может> <звык> <утонуть звык> такие, <делать>, да? <звык> <звык> а может то же самое передавать. Вот, свой ноги по пошире поставить от центра тяжести, от пупка пол направлен на зону воздействия. Получается локти ногами. Помогаю. Нет, вниз провисаю. И совсем я не устаю руками. Да, грудная клетка над посередине над зоной воздействия. Получается воздействие. Цыгун. Включаем цигун. Вот это движение цигуна. Да, Сергей, еще больше нависай. Нависай вперед. Вот руки практически не просто передатчики здесь. Они не усилия, практически Вы сейчас похожи на рангутанов такие. у таких. Да. Вот руками делаем. Чувствуете? Да. А вот корпусом, да. Чувствуешь разницу? Вот корпусом. И у тебя все тело работает, да. Вот так гораздо лучше и соблюдаем, принципы эргономики и эффективнее заодно. Молодец, давай пять. Отлично.